неделю назад мы встречались с Андреем и обрабатывали его машину с супротеком. Это был первый этап обработки. И чтобы у нас обработка была показательной, мы открывали клапанную крышку и смотрели, что под ней. Вот Под ней ничего хорошего я не увидела. Там было очень много шлама и блеск был такой вот э, темно-желтый. То есть скопились всевозможные лаки. Ну, не в очень хорошем состоянии был у нас двигатель. Мы залили туда первый этап супротека и Андрей у нас уехал кататься. Вот сейчас он вернулся, отъездил он тысячу километров. Сейчас узнаем, как ему ездилось. Первые километров 400 ощущений, как бы никаких, как бы, ну, ни в лучшую, ни в худшую сторону. Да, как бы э, самые наблюдения начались, наверное, уже. После 400 километров, да, это изначально, когда, ну, когда ездишь, как бы, по обычной дороге, да, уже знаешь, где, тебе, где, где и как машина будет себя вести, да, в горку, с горки и так далее. Есть один мост, который я все время проезжаю, где приходится для того, чтобы в левом ряду, как бы, не отставать от толпы, да, поддавать газкую, причем, как бы, газ в пол. И до самой как бы, вершины этого моста доезжать, в общем-то, на утопленной педали вот. а После 400 км как бы, на супротеке я заметил то, что как бы, машинка-то тянет и нормально как бы, И не надо ее в пол-то топить, эту педаль Достаточно было, ну, грубо говоря, вдвое меньше Чуть-чуть да? ее притопил, и машина идет как бы нормально, тянет да, Такое ощущение, как будто как без супротека, но в пол На прошлых выходных в ездил на дальнее расстояние, скажем так, 200 км туда-200 км обратно и вот тут я уже заметил по баку, что отъездил, скажем так, бензин у меня израсходовал Все там все тех же пробок, потому что там раскопки и так далее и тому подобное Все по времени одно и то же, а вот э, расход бензина был немножечко меньше То есть как бы это радовало, да, если, скажем так, да, я до своего из пункта А в пункт Б доезжал э, и обратно У меня там оставалось буквально бензина как раз, чтобы заправиться да, под полную То сейчас я как бы еще полнедельки Могу и так покататься, не заправляясь вот, есть, а вы ездили по этому маршруту ранее? Да, конечно. То есть, как бы это уже обкатанный маршрут, я его знаю, как бы, вот и до. И по времени, сколько мне нужно будет бензина, насколько заправиться и так далее. И то, что, в общем-то, чуть-чуть сэкономленных денег на бензине, меня это очень приятно удивило. Очень хорошо, потому что, судя по тому, какой шлам был, я думала, что, возможно, первый этап у нас пройдет только чисткой. Честно? Вот. Я тоже так думал, но мне вот теперь очень любопытно, что же там в двигателе, если как бы она стала немножечко порезвее машинка. Да, мне тоже очень любопытно, когда же мы его разберем, опять снимем клапанную крышку. Но пока вот рано нам снимать, потому что мы тут приготовили вот у нас промывка двигателя. Потому что было очень много шлама, промыть нужно обязательно. Андрей у нас покатается пару дней, дольше не нужно. Потому что он на самом деле за эти два дня растворит весь этот шлам и должен его вывести в поддон вот у нас очиститель вентиляции который Андрей очень хотел испробовать потому что, вот почему вы хотели испробовать? ну потому что, скажем так, за э, те три с лишним года эксплуатации автомобиля в общем-то, да, бывали и разные люди ситуации, курил я в этом салоне когда еще сам курил э, и в общем-то освежители воздуха уже можно сказать что и не справляются да как бы я то уже может принюхался мне нормально а скажем так там садится жена к примеру да Плюс еще ребенок у меня ездит да и сам когда с утра выходишь как бы ощущается такой как бы немножко нехороший в общем-то запах не свежий да не свежий да такой как бы ну честно вот покупаешь новый освежитель на недельку спасает а вы знаете что освежитель просто маскирует все то что там скопилось честно знаю но пользуюсь я, скажем так, амбипюром, который, в общем-то, говорит, что он устраняет запах. Могу сразу сказать, что это не так, что он действительно просто только... Либо это у меня просто уже такой въевшийся запах, в общем-то, в салон автомобиля, да? либо, м -м скажем так, освежитель действительно, скажем так, не выполняет своих заявленных требований. Ну, в принципе, он и не может их выполнять, потому что на самом деле... Вот вы не представляете, что там накапливается в системе вентиляции, если ее периодически не чистить. Вот самое страшное, что у нас люди, когда наступает сезон респиратурных заболеваний, различных вирусных, они очень этого боятся и не ездят в общественном транспорте. Они боятся метро, боятся, где толпы людей. Вот, они садятся в машину и думают, что они полностью защищены от всего. Но они не знают, что за время эксплуатации автомобиля, если они не чистили систему вентиляции, там скопилась куча болезнетворных бактерий. Вот та среда, которая создается при работе кондиционера, влажная, теплая среда, это как раз та среда, которая способствует развитию патогенной микрофлоры. Там растут, размножаются различные грибки, и представляете, вот вы утром выходите, садитесь в машину, заводите ее и врубаете кондиционер, думая, что сейчас вы вдохнете прохладный свежий воздух, и вот вся эта гадость летит вам прямо в лицо, и вы ей дышите. А потом вы думаете, а почему у меня аллергия, почему у меня забит нос? Почему я не могу вылезти из бронхитов, танзелитов? Нужно регулярно чистить систему вентиляции. И вот этот вот очиститель нам в этом поможет. У меня в руках промывка компании «Супротек» для двигателя. Сейчас мы откроем капот и зальем ее в маслозаливную горловину двигателя. Заливать нужно на прогретый до рабочей температуры двигатель. Предварительно ее нужно перемешать путем сбалтывания. И потом сразу завести двигатель. И он должен в любом режиме проработать 20 минут. То есть можно ехать, можно стоять, не имеет значения. Но он должен сделать свое дело через дня два. Андрей как раз у нас отъездит километров 100. Можно 100-200 отъездить. Вот, он растворит весь шлам и выведет его вместе с маслом, когда мы будем его сливать. По-моему, да, какое-то время его нужно взбалтать, нет? Ну, не такое время, как бензин-актив. Просто слегка перемешать. То есть там нет взвеси. Так, теперь как пиво открываем. Умеете открывать пиво? Умею. Ну, если я его открою так, как я его открываю, я боюсь. Аккуратно, о. Сработало. Так, теперь аккуратно заливаем. О, очень-очень метко прям, куда надо попали. На руки лучше не попадать, потом их придется сразу же помыть. Вот, ну, Андрей у нас справился. Да, все залил, ничего не пролил, то есть все у нас пошло в работу до последней. Барсик, ну капельку. Когда я выжму из этой баночки, все соки Да, это последние капли Прежде чем поступить к очистке системы вентиляции Мы сейчас посмотрим, на что у нас похож салонный фильтр Давайте, Андрей, открывайте, да. доставайте давайте Может он зеркально чистый? Конечно И мы тут зря паримся ерундой Много всего нужного Конечно. Брдачки. Да. да. Снимаем. Салонный фильтр самому заменить очень просто. Зачем многие ездят для этого к официальному дилеру, чтобы поменять и платят лишние деньги, совершенно непонятно. По-моему, может справиться не только женщина, но и ребенок. Ну, так. Вот он. Вот, вот он, он такой. Так. Ну, это при учете того, что я его, в общем-то, вытряхивал несколько дней назад. Да, как бы он почище, здесь было совсем Но мы и так, в общем-то, видим, если мы его вывернем, да, что, в общем-то, продукты, так сказать Чего там только нет Природы, да, тут всякий пух угу. А вы когда меняли его? Весной Весной точно менял да, угу. то есть как бы. Ну, было намного хуже. Сейчас как бы вытряхнул самое основное, потому что здесь были какие-то эти вертолетики, какие-то не опилки, а маленькие веточки. То, что, то, что, то, что может попасть через, так сказать, э, систему вентиляции, да, вот которая, где дворники, омыватели угу. стоят, все, в общем-то, сюда попадает. Я их периодически чищу, но все равно сюда это дело попадает, к сожалению. И вот этим всем мы дышим. То есть менять его, по идее, нужно не раз, где-то месяцев пять, наверное, да, вы с ним? Нет, я меняю его где-то раз в три 4 месяца. Три в четыре. Да, когда, в общем-то, такая погода и начинает запотевать стекло, да, лобовое, и уже как бы с кондиционером ехать, допустим, холодно, печь включать нецелесообразно, ну тогда я его меняю, потому что он как раз забивается и уже, в общем-то, своего функционала не выполняет. Поэтому приходится иметь новую, и, в общем-то, как бы, ощущение, да, как бы, результат его работы нового, да, на лицо. то есть стекло уже не запотевает, как бы, если запотевает, то прям совсем-совсем чуть-чуть, как бы, и потока, который идет с улицы, да, хватает того, чтобы, в общем устранить эту проблему. Ну, сейчас очистку мы будем производить вообще без фильтра, а потом, вот, мы купили специально новый угольный фильтр, поставим его после того, как обработаем систему вентиляции. Вот я установила э, очиститель системы вентиляции кондиционера в нужное положение. В коробочке имеется вот такое вот удобное углубление, которое легким нажатием э, открывается. Я поставила баллончик, вот, запустила двигатель машины, также включила кондиционер на минимальный режим. Э, и должен быть включен режим рециркуляции. То есть воздух у нас должен циркулировать только внутри автомобиля. Сейчас я баллончик я предварительно встряхнула. Сейчас я нажму вот кнопочку и выйду из машины, и 10 минут у нас будет идти обработка, нужно закрыть все двери. Нажимать нужно до щелчка, я выхожу. Сейчас у меня такое ощущение, что я закапала себе в нос пеносол, такой ментол. Будем ждать, посмотрим, что у нас получится. Как же меняется салонный фильтр? Насколько это сложно? Ну, салонный фильтр, скажем так, меняется, устанавливается в обратном в порядке ее съема, его съема. Чем вынимается? Да. Самое, что интересно, почему-то, когда я снимал первый штатный, родной фильтр, у меня больше а, рамка не заезжала так, как она должна, в свои пазы. Когда я покупала фильтр, мне сказали, что тот, который родной, длиннее рамки на два деления или на одно, то есть его нужно обрезать. А вот этот, во-первых, во лучше, то что он с угольным покрытием, и он как раз подходит. Вот у нас вошел. -то я никогда не сталкивался какие-то. Как Я не брал. Да, у нас вошел. Вошел нас сюда, классики в крепление. Да. Ну и в общем-то дальше он вставляется, складно попасть. И М -м. по посоласком заезжает. И все. все. Да, дальше мы закрываем крышечку. Вот она почему-то всегда тога заходит. Не разработана, редко меняете. <смех> да нет, такое ощущение, как будто, что фильтр просто не до конца заходит. Но, тем не менее, закрепляется и держится. Так всегда, да? Да, да. Вот сам, то есть, когда вот штат, я не знаю, как бы, я первые несколько того проходил сам, как бы, да, мне меняли, э, как бы, у официалов. <смех> когда менял сам, э, единственный раз, когда она вошла и встала как надо, это когда я брал... Фильтр такой самый дешевый был. И не такой вот, да, вставлялся, а сеточкой был. То есть mm -hmm. эта рамка, грубо говоря, выкидывается, и у нее место составляется вот, вот сетка, которая mm -hmm. абсолютно ни о чем, грубо говоря, так только. То есть нет вот фильтрующего такого вот? Нет, нету. Оп. Все. Ну что, теперь будете наслаждаться воздухом да, без бактерий. Да, теперь буду наслаждаться. Крышечка осталась. Ну, теперь мы проветриваем еще 10 минут, да, с открытыми дверями. О, да, и там еще 6 минут. И, в общем наверное... И можно в путь. Можно в путь. На очистку двигателя. А там будет все работать, молотить и выгонять всю эту гадость. Ну, и дня через два, когда промывка у нас выполнит свое дело, мы встречаемся снова с Андреем. И приступим ко второму этапу обработки составом Супротек Бензин Актив. Плюс для двигателя с пробегом. И, соответственно, перед вторым этапом обработки Супротеком -а, мы будем менять масло. Масло мы будем менять не просто так, обыкновенным способом. Мы будем заливать сначала один раз масло, давать двигателю поработать, чтобы он вывел весь шлам, который там еще остался. И выльем все это масло, оно, думаю, будет грязное. Ну, посмотрим. И потом мы нальем еще раз свеженького масла, точно такого же, и добавим туда флакончик состава Супротек. И вот с этим всем Андрей продолжит у нас кататься и дальше обрабатывать свой двигатель, там будет нарастать слой и двигатель будет лучше сохраняться и посмотрим как это сработает, какие будут впечатления.